Всем привет дорогие друзья, с вами был мы продолжаем проходить замечательную игру под названием Чучу Чарлис, точнее паровозик Чарлис, который опасный, который убивает всех подряд, даже деда убил и нас несколько раз в прошлой серии, в этой серии получается нам надо будет э, что-то мост взорвать походу, нам какой-то мужик попросил, по... садитесь себе поудобнее, всем желаю приятного просмотра и мы начнем, я не знаю как мы его будем взрывать сейчас. Наверное, просто вот так выбежим и взрывчатку поставим, и все и убежим, она сама взорвется уже. А, установлено все? В смысле нет? А, ноль из трёх, а куда их устанавливать-то? Э -э -э, мусор. А -а, а, а куда их устанавливать-то? Так, я не понял. Там есть какие-то метки, куда их устанавливать? Типа, ну ноль, ну понятно, ноль, потому что я даже не знаю, куда их устанавливать. Эээ, -э сложно что-то вообще Пошло. В смысле установил? Еще установил Все, установил молодец Подожди, подожди, в смысле 8? С каких это опор 8 уже опора, опор стало? Их же было 4 Это тоже считается? Но ну, охренеть Да она сама как-то э -э развалится, в смысле? Она и так старая Это деревянный мост, не железный даже <плёв> Серьезно, 8 Охренеть. Она и так развалится сама. К полу? А, ну, допустим. А взорвется она когда? Там по времени или нажать на кнопочку или что? Непонятно. Мне вообще ничего не сказано. Полощик какой-то странный, чувак. Мне он не нравится, если честно. Что-то он не договаривает. Смотрит, наблюдает из телескопа. Это самый высокий, самый непрочный мост на острове. Если мы подарим на нем Чарльза, он раз... Сыплется на кусочки. Я буду ждать сигнала, подорвать заряды. Ну вот выманить его на бой уже твоя удача. А, конечно. Вот возьми, это ключ к храму. Как только все будет готово, мы же вырваться, а, врываться в храм. Тебя ждет великая бита Ну конечно, и смертельная для меня, скорее всего. Ух, блин, ну на то это уже сложно сейчас начнется. В прошлой серии тоже было сложно, но не настолько. Ну там еще простенько. Просто взять там яйца какие-то, там дебилы охраняли одни. А вот сейчас уже не так просто, как кажется. О, красиво залетел вообще. Так, а храм гейт-находится? Здесь? Подожди. А, -а, а мне назад разворачивается или как? Или ехать? Не, я по этому мосту уже не поеду, он страшный. Ага, конечно, покончите, сейчас. Тут на серии еще 5, наверное. А там еще какой-то письмен незнакомый. А там Так может быть рано еще? А, ну давайте поедем назад, потому что я туда не хочу ехать, если честно. А, так нам по сути туда не надо. Или надо. я что-то запутался, все, пошли вперед. Не, я, я не поеду по этому мосту, он стрёмный. Ты че? Он меня убьет нахрен и вс, взорвется сам по себе. Ну, там еще есть какое-то задание. Может быть рано еще его выполнять? Надо будет просто за -за на заметку поставить себе, типа что она есть. Вот рано, я не хочу просто так быстро вс заканчивать. Я еще не готов, у меня даже нету обороны никакой. У меня он вот тут есть пару фейерверков и вс, больше ничего нет. Как я его буду убивать? Ты чё? Совсем же полз по и полнулся и чё, умом тронулся уже хочет чтобы я убил а как я убью если не готов даже к этому Пф, это непонятненько чувак здорово а вот и архивариус собственно Так да кто такой архивариус что за хрень Пол доверил мне на хранение ключи от одной из шахт с яйцом, Но прежде чем я отдам его, послушаю вот что. На острове есть древнее святилище, что-то вроде пирамиды со странной призмой на вершине. Похоже, призма создана с единственной целью уничтожить яйца. Ху! Да, не знаю, я такого не знал. У меня есть три отверстия, в которых идеально уходит три яйца. Эти это когда призма полностью у мне мощный луч энергии, скорее всего, из самих яиц. Бунтовщики, надеюсь, э, что это вы, выманивает на за набой. Ведь ему надо защищать свои яйца. А теперь очень важная информация. Чарльз способен получать энергию из взрыва. От нее он становится сильнее и свирепее. Вот, вот вот, это полезная информация. Мы видели это однажды, и в этот раз он может еще стать опаснее. Хреново. Но мне э, не тебя отговаривать. Как бы там ни было, вот ключ от шахты. Как только добудешь те три яйца и ключ с у нас своя шанс закончить этим кошмаром. Блин, что-то все хотят покончить с кошмаром, а... Чё это? А... Ох, блин, тут фига текст. Да не, я столько не люблю читать, Нет, ты чё. А, тебе запрещено, конечно. Если чё, мы на паузу поставить, там, прочитать. А я пока собираю у него хлам тут. Не, ну все хотят уничтожить Чарлиса, но никто даже особо ничего не делает для этого. Только я гоняюсь, тут архивариус какой-то... Архиватором стал каким-то не знаю, Зиповским, может быть, Раровским. И вот что-то бегаю вечно, помогаю людям. А они просто стоят и мне дают задания, и все, напоминают. Хотя сами ни хрена не делают, и я не понимаю почему. Новое теперь, смотри, шахта добавилась. Блин, ну они еще дальше и дальше. Зачем? Так делать? Банда зачем. Сейчас... Ага. Ну допустим, а если когда я сделаю это, то что? Когда я сделаю это получается Не обратно Возвращаться к этому чуваку или уже не нужно Яйцо А это последнее яйцо кстати Ну все значит я все правильно делаю Просто если бы я вот этого чувака не встретил И не, не начал Выполнять его задание то я бы скорее всего Не выполнил вот это вот Короче тут все связано Чтобы вы понимали Все правильно я делаю пока что В правильном движении двигаюсь Так кто это так, тут кто-то есть. Это не Чарльз? Он ну, дышал прям кто-то. Или да у меня такая пароварка? А, ну окей. Ну испугался. Стоять, стоять, стоять. Тут надо поменять, по-моему, немножко. Да-да-да, мне надо налево, а не направо. Да вылезай! Оба. Дозик пошел круто. Просто шикарный дос. Поехали дальше. Так, там еще одна, ну офигеть. Главное не провтыкать и ее включить вовремя, а потому что мы поедем какую-то хрень. Вот так вот сделаем еще. Чтобы быстрее чуть-чуть стало. А то ехать по 10 километров в год я не хочу. Так, еще какой-то мост. А, мне направо. Ну, если там направо, значит направо. А вот как вы тут не знаю мы-то отсюда выйдем, как-то добежим чуть-чуть. А все равно разницы нет никакой. Бежать придется в любом случае. Тут без вариантов, если честно. А куда она движется? Направо? Или налево? Налево, смотри, теперь. Вот это хреново. Надо стоять, останавливаться. Вот кто это делает? Я не понимаю вообще. Кто это делает? Почему она именно туда Дебилы! Дебилы атакуют! Бляха, валим отсюда! Дебилы с... На тебе! Аааа! -а -а, в смысле? Почему я сдох? Я его хотел убить Вот банда сраная Надо было пулемет поставить А я забыл Блин Какого хрена? Я не знал, что они там есть Валим быстрее Они убьют меня сейчас Пошли в жопу, дебилы Тупырылые Бандюганы, сраные, у меня сейчас поезд здесь разбомбят. Ай-яй-яй. Так, <таспаливаю> <Да>, все, сваливаем. <таспаливаю> То Падлы, идите боритесь с Чарльзом. Зачем меня убивать? Что я вам сделал вообще? Нате вам. Ага, все, закончилось. Все. Я сейчас реально, А, тут получается гора. Мне не получится в любом случае, да? Хреново очень, потому что... А через них еще хуже. М -м, блин, тут без варианта выше, честно. М -м, ну, может быть, я сумею как-нибудь. Главное, чтобы они за А, они за мной пошли, охренеть. Охренеть, что делать-то теперь? Они за мной помчались. Вот блин. А... Они мой поезд сейчас угонят, наверное. Ну, и мне уже плевать я сваливаю Еху! Полетели! Я умру сейчас, офигенно! Даже если я там останусь живой, то мой паровозик все. Он на металлолом гонит и все. А что делать мне дальше? Без него уже нет смысла играть. Да не, здесь опасно, ты че? Тут лагерь дебилов живет. Дик дикарей. какие блин. Эх, ну ладно, погреемся. Хотя как он сейчас потушится, скорее всего. А как я без оружия буду идти? Мне надо было оружие брать, скорее всего. Блин. А как мне без оружия, действительно, кстати? Я об этом не подумал. У меня реально оружия же нету. Ха. Вот это проблема. Ну просто убегать от них со время не получится. Они меня догонят. Угу. Их там много очень. Так. По стелсу надо все делать. Не знаю, там эти придурки меня ждут, наверное, наверху. Да, главное не не попасться. А то приседать нельзя, кстати, почему-то. Бегать только можно. Куда он пошел? Там еще один идет. Он мою сторону идет. Блин, их там много. Не, он направо пошел куда-то. Пошел туда. Я все равно не знаю никуда, куда идти вообще. Вот, блин, дебил. Ч ⁇ -то нам не везет вообще в этот раз. э Да, пошел ты нахрен. Не-не-не. иди в ЖПУ. Вс ⁇ я и сваливаю. э тут западня везде. Да ч ⁇ вы, пацаны, так делаете? Зачем? Да в смысле, где? Зачем я сюда пришел вообще? Тут ничего нет, ничего, нет! Какой единиц хлама? У меня и так его нету. Я не наворовал еще. Я в минусе сейчас буду или что? А как там ничего нету? В смысле? Зачем я туда шел вообще? Работы. Какие работы? Они просто ходят с пушкой и меня хреначат и все. Какие работы? Тут ничего, тут это они только разрушивают и все. Так, надо отхпхаться. Хорошо, что он хпхается сам по себе, а не... Мне надо аптечки брать. Ой-ой-ой, ай ай Аккуратно. А, говно, как ты меня увидел вообще, а? Здорово. Здорово, гопари. Я сваливаю. Мне надо что-то взять у вас, я не знаю. О, спасибо, потолкнул, красавчик. <с 91> Молодец. Я поехал, короче. Вы остаетесь там, поняли? Дебилы, вам шопы, все. Все, вы там остаетесь где-то, я не знаю. Подземелье. Надеюсь, они не, не умеют кнопочки нажимать. И за мной не спутятся. Так, а ну-ка. Аккуратненько. Там чувак есть этот? Вот говно, говно, говно. Ладно. Ничего страшного. А что нам парится вообще? О, красный. А там яйцо, да? Ага. Всё. Да мне плевать на твои выстрелы, я сваливаю там... О, тут еще замок есть какой-то Сундук точнее Да все, ты все, ты просрал Все Яйцо э, украдено А ты стой там тупи дальше, не знаю, свести Вот блин, а говно Ох, там уже могилу кому-то кабают, наверное мне Ох ты, блин, целая стая бежит А куда я бегу-то? А чё я в другую сторону, у меня поезд не там? Ай-яй-яй, больно. Где поезд? Поезд в другой стороне. Почему я бегу в... Я не в ту бегую сторону вообще. Конкретно. Я в, в какой-то лес прибежал. Это опасно. Какая-то заброшка. Здоровье восстанавливается, нет? Мой поезд уехал! А, это не мой. Это Чарльз. Я думаю, поезд уже угнали. Охренели совсем, мрази, или чё? Они бегут, кстати, за мной. Вот так вот. А чё я вернулся на ихнюю базу опять? Нахрена, меня же убьют сейчас. А там, кстати, Чарльз меня тоже, наверное, убьет, скорее всего. Блин, вот это я не подумал, кстати. Об этом. А где поезд мой? А, он другой стороне, окей Ой, блин Ай, что за хрень В смысле, я на поезд не дошел Какой сошел с путей Я уже забрал свое яйцо Так а яйцо я забрал? Да Да, я забрал Я забрал, метка пропала А А Но это лучше не стало на самом деле Ну зато бой пропущен, окей, допустим прокачаемся на 60 процентов. Ну, поехали, все. Бандиты пускай с этим Чарльзом разбираются. Мне плевать, на самом деле. Убьют они его, не убьют. Его, их убьют. Я буду рад, наоборот. Тормози. Хотя, немножко проедь. И тормози. Все, вот так вот. Ну, блин, Чарльз тут где-то бегает. Вот это меня пугает. Я просто не ожидал его тут увидеть. Реально. Я думал, его тут нету. Надо сейчас пушку ставить вот эту. Если что, мы его убьем. А куда дальше? А В принципе, не важно там уже. Все равно я останавливаюсь. Остановка моя здесь. Все, давай, быстрее, быстрее. А, а стоп, а куда я приехал сейчас? чуть это здание? Х что это? Храм? Богоматери? Матери Бога? Что? Что это такое? От говно, ну ⁇ -мо ⁇ ну как ты такой, сука. Глазастый. Я у не ⁇ увидел. Нормально, да? Быстрее открываемся. Открывайся, меня убьют сейчас. Опа. Кассена. А там ничего, что за мной этот бандит, бежит, меня стреляет, нет? Ему вообще плевать? Ну, у меня три яйца есть. Короче, финал, походу. Вот так вот, да, две серии вот, финал. А говорили, пять, шесть. Ну Просто, наверное, бли... очень быстро, скорее всего, прохожу без этих всех к... миссий, вот этих дополнительных. Допустим, хорошо, да? Без них. Не, не, не знаю, мой финал будет сейчас. Опа-на, ты кто такой? Не понимаешь, что творишь? А ты кто такой? Медленно, укоротно положи яйца на землю? Чарльз? Слишком много людей пострадает из-за этого вашего плана. Да ладно, ты кто такой вообще, дебил? Какой-то пришел чувак желтый с усами такими длинными. И что-то мне тут хочет сказать. Я всех угроблю. Но я хотя бы с поездом угроблю. Угроблю, так хотя бы ради чего-то. Да, жертвы должны всегда быть, когда я делаю что-то очень хорошее. Как и во Второй мировой, в принципе, жертвы тоже было очень много. И здесь будут жертвы. Э -э -э. Ну надо было раньше его застреливать, а уже поздно. О, походу этого Чарлица сожрало. Ну и правильно он дебил все равно. Пускай жрут этих придурков. Они мне и так не нравились, не чуть не убивал, не убили. Поехали, сейчас будем отстреливаться. В Смысле все? Как все? Походу я очень рано, очень рано начал этот бой. Так поезд уже умирает. Так я тоже умру сейчас А что делать? А, а как? В смысле? Ну я же говорил, что не может так все быстро закончиться Эээ Так я же даже его не смог Даже половину снести за хп Как так-то? Так, что-то так, мне не нравится Это все дело Ай-яй-яй, поезд умирает а куда, по лапам стрелять? По, по башке только? Ну очень медленно, ты понял? Скорострельность его Да меня убил он уже, считай, почти, в смысле? Да ему плевать вообще абсолютно на все. Как я его должен убить вообще сейчас? Он даже не сносится, ему половина хп Капец Не, нет Нет, я не буду в финал, нет, рано, рано а какой финал, в смысле, если он меня убивает по 20 раз? Нет, на следующую серию финал переносится 100%. Не может быть, я же как говорил, что не может быть финал сразу так быстро. Да, чуваки, я не хочу, нет. Давайте еще повыполняем задания. Какие-нибудь. Ну, чё тут у нас есть хорошее? Ну, тут ничего нету почти, ну, тут еще какой-то незнакомый NPC. Не знаю, посмотрим. Может у него возьмем? Ну тут нет смысла ехать. Тут поиска какой то как какие-то вообще странные. Я не хочу их выполнять, она мне не нравится. Ну тут с оружием надо одно выполнить и какой-то незнакомый NPC еще взять у него и все. Ну потому что реально он меня убьет быстрее, чем раньше времени и все. А что я сделаю? А как туда? Подожди, а как туда поехать? Задом что ли? Раз... А как я развернусь? Это же невозможно Вот если я захотел сюда, да? Останавливаемся А как назад теперь? Ээ... А куда он же будет? Туда ехать, а не туда? Куда мне надо? Нет, все правильно теперь поехал А почему так? Или он задом и, и передом Едет одинаково что ли? Нормально. Ну тут одно задание. А нет, два, два. Блин, тут дофига заданий, ты понял? Вот сюда едем. Меточку поставим, чтобы знать. Охренеть! Оказывается, тут много еще заданий. Тут ни хрена, не я не все закончил. Я основные закончил, а мне надо еще вот эти дополнительные сделать, чтобы немножко проще было. Э, ну давай. Что-то вообще не, неудобно к нему задержать ну, Давай останавливаемся вот так вот Какой-то ящик Опа, ящик О, металл, нормально Вот это мне нравится Это вот таких ящиков побольше бы встречалось бы у нас На нашем пути Что-то стрёмно вот этот, Отсюда он 100% Чарльз может выскочить Внезапно А вот почему там он появился Это странно очень Вообще хрень какая-то Тут еще люди находятся по-моему, тут бандиты же живут. Нахрена я к бандитам иду сейчас? Ну, это же бандиты тут живут, я помню. Я возле них проходил, а меня упивали все время. А я теперь к ним в гости иду, читай. Ну, странно, помирились, что ли, с ними? Да я вроде не мирился, но все равно. А вот чувак, кстати, ты, Здорово. Эй, ты! Ты же недавно здесь, да? Да, с прошлой серии. Тебя пристали на нас работать. Ну, получается, да. Видимо, ты. Мне нужно кое-что вон из тех башен. Да, не переживай, это не бесплатно. хе хе, -хе. Я даже тебя заплачу, я щедрый. И сколько, два мусора? Понимаешь ли, на материке никто и слыхом не слыховал о горных работах на Уго Уорина. Он даже про обвал никому не сообщил. А с тех пор мы от него ничего не получили, жилье в ужасном состоянии, а моя зарплата при моей такой листоватой курам на смех. А в довершении мы... Всего никто из нас, шахтеров, не получил свой договор. Мои работяги это переживут, а вот моя беспуречная репутация будет подмочена. Как только выберутся с острова, засужу это Орина. Да его... Поезд или паровозик вот этот... Чарльз убьет нахрен, сожрет и все. Но мне нужны доказательства, что он нарушил контракт. А те бумаги как раз подойдут. Он хранит все свои бумаги на самом верху этих башен. Не буду объяснять, когда я догадался. Но я понял. Проблема в том, что он построил эти башни задолго до начала нашей работы, теперь они сыпятся на глазах. Ну, короче, очень давно, походу. Я бы сам туда забрался, но раз ты уже здесь, иди разузнай, что там, как, как. А почему он не хочет? Он же тут так стоит, прохлаждается. Награда и выдал тебе немного своего личного хлама, ну, ну, стоит благодарность ей. Да, работают за хлам, очень хорошо, нормально устроился так. А, куда? как мне сюда зайти вообще? эту башню она же реально может развалиться о В смысле не понял вот именно туда убери эту метку пожалуйста да убери вообще не надо эти метки ставить надо столбал. А, ставить все равно и все ну ладно Ставишься, к ставишь но все равно я на нее пришел все она должна исчезнуть вот нормально так э а, а как тут все развалено это ч за прикол, а как мне реально зайти? Слышь, это что за. На мне перепрыгивать надо вот так вот? Нет! Да что за фигня? В смысле, как туда забраться? Там же все лестницы сломаны. Буквально сломаны. Взяли и пропали все. Были лестницы, и тут бах уже нету. А перепрыгивать вот так вот, ну это опасно, ты чё? Тем более я не допрыгиваю. <смех> Лицом падаю, и, и ломаю себе все. Оказывается, тут есть еще вот эти ящики. Ты понял, да? Тут ящики, оказывается, есть, которые можно забраться наверх. Офигеть! Я не знал и просто не заметил их даже. А оказывается, они тут были. Все закрыто, конечно же. Но как же без этого? Но я полутаюсь пока, все равно мне это все надо будет. А теперь самое опасное, надо будет запрыгнуть. Смотри, как тут 20 метров. Не, ну я даже не знаю, как тут можно допрыгнуть вообще. Блин, и, и как тут разгон брать? Тут вообще, ну сколько, ну тут два метра. Не знаю, очень сложно, очень сложно. О, допрыгнул, охренеть! А... Да ну чувак, вообще, блин, атлеты, гимнасты вообще. Кем он только не был в этой и, и, игре вообще. Ну записка какая-то. Начать работу сложнее, чем планировать сделать не только стоимость, но и логистики, строительства, доставки. Ага. ага. Банкроса. Золото надо было найти, но они не нашли. Походу они обан обанкротились в итоге. Вот так вот печальная судьба. Нет! Ну какой он дебил вообще Мне походу реально ноги все переломаны Он уже прыгать разучился Не, ну это невозможно Теперь второй раз повторить будет Нет, смог, ну не знаю, вот тут сложно Нет, вроде перепрыгнул, ну капец, это для каскадеров Игра сделана Просто этот мужик За кого мы играем, или кто это вообще Он каскадер просто лютый, 90 левела О, забрали А там еще внизу полочка есть Вроде бы как бы. Или уже не важно. А, закрыто, конечно. Я думал, она открылась внезапно, а, конечно. Хрена она откроется вообще. Аккуратно. Аккуратно. Нельзя сразу вниз прыгать, потому что это будет смертельно для него. А, ничего, так вот можно. Не, ну если бы я прыгнул прямо сверху на него, ну, нахренел бы какой дебил, но я умер бы. Какого у тебя получилось забраться на эти башни? Ты слово мартышка, хе-хе-хе. А ты попробовал бы лучше. Пять ног сломал бы и все. Ну вот теперь я доволен, бумаги у меня. На, держи свой бесценный хлам. Только все не трать. Ну конечно, не угу. Так, а куда мне идти? Назад, я уже запутался с этим мужиком, блин. А чем он будет дальше так стоять, тупо? На башне смотреть. Странные NPC, конечно, очень. Они просто тупо на одном месте стоят и все, всю игру. Даже если паровозик, этих, этот, как его, Томас будет нападать на него, они все равно будут тупо смотреть и все, на меня, как они убивают. А их его трогать не будет, естественно. Потому что для них он э, никто. Ну, потому что они, они для него никто. А я самая большая проблема. Естественно. 20, о, 21 хлама. Броня, скорость, урон. Ну, вот это очень полезная вещь. Урон как-то сам, в принципе, нанесется потом. Тут зависит все от меня. О, ну тут еще... Этот паработик пришел, этот? Ч музыка такая стрёмная была? Так, если что, я на пушке стою. Он будет у меня на мушке. Попробуй только мне тут, бляха, из леса выскочить. Не-не-не, опасно очень. Я очень быстрый, но он тоже, кстати, на самом деле. Так нифига дым валит, смотри. А надо стоять. Стоять, стоять, стоять. А, нет, все вроде хорошо пока. А уже налево, смотри, перенесся. Вот это хреново. Мне надо к какому-то чуваку доехать. К, э, к, который будет мне что-то с оружием делать. Что-то с оружием, ну это интересно С оружием больше интересно, чем По каким-то башням прыгать Что-то вообще вертеться Не, ну хрень полная, не интересно А вот с оружием прикольно, да И тем более мне что-то он даст Интересное, не знаю Тоже какую-то базуку улучшенную Хорошую, офигенную Ну окей Останавливаемся, все, давай, побежали ну, вроде бы мы не брали у, у, у него задание. О, смотри, у него тут везде шипы стоят. Бронированная баба, смотри. Ух ты, ёпта. Вот это да, вот это да. О, так, в смысле, сокрытая. Ну что, прибыл таким в наш края легендарный охотник. Да-да. Мой усопший муж, что со я забрал пушку для борьбы с Чарльзом, но головорезы Уоррены украли стволы и спрятали... Опять они! Был таким смелым, даже посмелее тебя. А если возьмешь эти запчасти у меня есть и вернешь остальные, то можно забрать оружие и использовать против Чарльза Ты ведь не сделаешь это, даже не Ну не знаю даже. Если вам пригодится, назови его Бобом в честь моего мила. Боба? Что-то знакомое имя. Ну охренеть, 700 метров. Блин, ну это плохо. И походу вот этим да, вот этим придурком шахту есть. Это самое сложное задание взял. Нахрена я вот самое сложное взял. Да, он финальный будет, скорее всего. Ну, на, по, на эту серию точно это будет уже все. Потом я уже не знаю, будем дальше мы выполнять. Ну, на этой половине все. На этой половине все. Просто все. Теперь вот тут еще задание. Офигеть, тут еще дохрена их. Очень, ну, реально очень дохрена. Не знаю, будем вот эти выполнять, скорее всего, в следующей серии. Потому что я размечтался, что я сейчас все пройду, типа я молодец, становись, останов... останавливаемся. Нет, стоять, придурок, стоять я сказал. Какой период назад? Я же выбежал, почему он не остановился? Стоять, стоять. Стоять, вперед, вперед теперь. Чё он, блин, поехал без меня, хренеть можно. Сейчас уедет без меня и все. А что я буду делать? А что это за метка? Мне туда надо типа приехать. Так а зачем если? А... Черт, нет, стоять, назад, все правильно я ехал, я придурок. Назад, назад поехали, я не туда поехал, блин, у меня все правильно было, блин. Я, я перепутал метки, я думал мне сюда надо ехать, а не сюда. Е-мое, ну как так-то? А там, получается, все правильно стояло налево. А я поменял дебил. Надо было заставить как было. Да и ладно, сейчас быстренько переделаем. Не, Ну, все равно он едет дальше по инерции. Он не останавливается сразу, как я вышел. Он все равно едет дальше. Хоть мне писали в комментариях, что он в мих останавливается сразу. Ни хрена. Он едет дальше. Просто едет дальше и все Может метров 10 проехать Может 50 Может вот до сюда вот, доехать Если очень большая скорость там прокачать его И выбежать Но может дальше там ехать очень далеко А я даже не, не знать буду этого Так давай останавливаемся Потому что сейчас очень сложное будет А я же здесь был Меня уб... херачили Но я все равно по моему проиграл Я просто свалил от них и все Вот это приходится если что ну все, поехали, погнали. Я не знаю, как мне пробраться придется и что-то еще взять у них пушку. Это вообще сложно. Ай, это деталь, это не вся пушка. А, -а тут еще завершить надо. Невер. Ну, Сейчас сложно. Не понял. А, -а, а, ты что делаешь, чувак? В смысле? Я, кто это думал кричит, А Это он, оказывается, хренеть. В смысле, чё так пугаешь меня вообще, придурок, алкаш? Ой-ой-ой. Ну ладно, нормально, обманули. И где? Где ключ? Где ключ? Ключ там лежал! Ключ! Вот он! Там ключ был! Вот! Во втором этом... Этом казарме. В смысле, я видел. Все, идем за ключом. Я забыл, не успел взять еще, причем, блин. Он а наверху, все, я понял. Наверху, но они там тоже, кстати, наверху сидят. Вот как не их обмануть, это проблема. А, они уже услышали меня, конечно. Я за ключом иду, все, чуваки. Мне ключ надо просто, и все. Все, мойте дальше и дальше куда-то бежать, спасибо за подталкивание. Я так быстрее клюю, добегу. Вот он ключ был, оказывается, здесь. Вот, все. Забираем. Забираем этот механизм, что? Все, забрали. Ай, больно. Ай, больно, мне плевать. У меня механизм, у меня все, в рукаве. Все, главное, что я механизм успел забрать. Там уже плевать как-то. Они пускай дальше там разбираются. механизмы уже у меня. Все, я забрал его. Да, я его забрал, правильно? Верно? Все. Идем надо куда? Назад или что делать дальше? Не, я не буду завершать. Рано еще. Главное, что механизм у меня. Да, поехали. Все. Механизм у меня. Вы дальше сидите, как лохи и позорные. Все. А мне уже плевать. У меня все механизм. Так. Ага, теперь сюда. Сюда. И сюда, наверное. Но это уже на следующей серию. Просто я приеду, чтобы закончить. Хорошо, красиво, наверное. Тут еще метка какая-то стоит. А что это за метка? А, а, а зачем она там стоит? Мне сюда надо. Что за хрень? Не, ну тут бабус и огурцами я не буду проходить. Да она вообще какой-то бред несет. У меня нету отмычков, я не знаю, как открыть тот сундук. Если бы я смог открыть сундук, я бы уже открыл бы давно. Но я не могу его открыть, конечно. Так, а куда она ведет, кстати? Блин, конечно, город Медленно надо будет ехать Ну что сделаешь? Ну так начать надо, все Нам туда надо 500 метров еще Ну вот тут разгончик, хорошо И Чарльз тут где-то рядом, наверное, бегает Ага Стопэ, стопэ, стопэ Стопэ, сказал Ничего, я быстрее поезда прибегу Главное вот так вот сделать и все Кто? кто это какой бой в смысле пошел в жопу я уезжаю от тебя придурок у меня поезд ломает смотри ага, конечно не хватает придурочные что ли зачем вы бежите за мной я все равно уезжаю от вас а мне кстати по-моему неправильно Там да, мне плевать я уехал все они бегут за мной дальше вы чё совсем уже набухались там Охренеть, они бегут за мной, ты понял? А давай будем отстреливать их Че, бежите за мной, да? А нате вам, педардочку. Подарочек, все Это дебилы бегут за мной Да они вообще сумасшедшие что ли У меня туда считают поезда вооруженные очень сильно Они бегут за мной, охренеть можно Вот это не да, вот это да Бесстрашные чуваки Не, ну это вообще, конечно, жестко Ну не знаю, не знаю Правильно я делаю вообще или нет Но это не важно Главное, что я выполняю задания все <laughs> Неправильно не, не, не, В смысле, куда я поехал? Стоять Э Куда я поехал? А чё ж мне сюда надо? Не, не буду объезжать Ты чё, я не хочу а почему я не могу? А там рельсы нельзя поменять или чё? Что за хрень? Смотри, нельзя. Нет, может быть можно? Ну просто очень далеко бежать я не хочу. Смотри. Ой, да куда ты поехал, придурок? Стоять! Ну реально, смотри, как тут далеко. Вот так вот бежать вокруг я не хочу. Давайте здесь остановимся лучше. Вот так вот Вид на пустырь, пустырь вот этот Все, вот так вот закончим Потому что я не хочу бежать И тут получается пешком бежать 200 метров тоже не кайф Вот так вот закончим, нормально В следующей серии там уже будет Возможно финал, возможно нет Посмотрим как там будет а, Все